Всем привет, на связи мистер Фисерк, мы продолжаем проходить игру Лару Крофт, играем Ларкой, конечно же, и собственно сегодня мы наконец-таки пройдем через вот эту штукенцию, а для этого нам, да елки. для этого нам нужно взять, конечно же, лук, стрелы, и давайте сделаем огненные стрелы, как в прошлый раз, я вот сделал откат небольшой, потому что ресурсики очень нам, мне кажется, пригодятся. Так, у нас есть четыре огненные стрелы, и я разобрался, как сделать выстрел стрелой. Для этого нам нужно прицелиться, и после чего нужно нажать на колесико мыши. Так. Здесь выбрали? И... Бадабум! Так, тут у нас есть... Ресурсики. Давай, пошли. Обязательно их забираем. И есть еще стрелы. Так, у нас их 20. Если мы их подберем, то будет 24. Шикарно. Так. Как, ну что? Что, что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим, поймем. Да. Куак Яку. Так. Ничего себе тут мы набрали так. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу посмотреть на карту. Так. Значит, мы находимся вот здесь. Ну, как здесь? Вот сюда нам надо идти. И это уже явно новое место. Что меня очень и очень радует. Итак, давайте своим взглядом смотреть что тут да как тут а, все понятно Надеюсь, нам давай ты будешь вести переговоры на угу. механик неплохо привет здесь где-нибудь поблизости можно заночевать как вас занесло в такую глушь от экскурсии отбились Нет. Сюда люди заходили, искали артефакты. Ваши друзья? Да. Уж точно нет. А, пора мне отдохнуть. Идемте. <простите>, Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе мой отель. Осторожность не помешает. Кстати, я Йона. Эбби, Лара. Ходите, садитесь. Карлос, три. Лишь бы выпить, а? Так, что вам у нас понадобилось? Ну, мы пытались решить загадку, но самолет упал. В смысле, разбился? Да. И вы остались целы невредимы? Ну, а что там? Летел невысоко. <смех> Вообще-то мы ищем руины Мая. Мая? Вы в курсе, что вы в Перу, да? <смех> да. да. Долгая история. А. Спасибо. Ну, ты не очень-то похож на археолога. Это она археолога, я, я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное сивиче? Коронное блюдо. Разве что она в джунглях? Но, ты не видел наши деревья? <как> Подшутил? Где это сняли? В Мексике. А что? Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не мая. Мои предки инки, к нашей гордости. Угу. О, э, а ты передохни здесь, чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Ну, ну что ж, не откажусь. Удачи. И тебе. что то как-то у них не заладилось. Друзья, а, нет, смотри-ка. То, то есть вы не... О, нет. Ничего такого. Нет, я сам по себе. Интересно. нифига себе, сам по да себе ты. ты. Я нет. Мои предки. далекие. После них были Кечу, а потом непонятно кто... Так. Не Собственно. Реально. Больше я не унесу. Понятно. Давай, У нас есть человеч, с которым мы можем погутарить. Давайте это сделаем. Ты тут недавно? Привыкай страдать ерундой. Пей, потей, день и пройдет. Ты не местный? Нет, я с того корабля, который налетел на скалы. Буря взялась из ниоткуда, пустила нас ко дну. Интересно. То есть не только мы так упали. Что-нибудь нужно? А, привет. Ты работаешь на раскопках? Нет. Я тут случайно. Ясно. Ну если что понадобится, в центре города есть рынок. Можешь пополнить там припасы. Спасибо. Не за что. Так, а вот это уже хорошо. М -м -м вот оно то место где мы можем оставить свое найденное золото. Так ну давай дядя с тобой поговорим. Я два года собирался с духом чтобы ее пригласить. И вот когда я решился, кто это вообще такой? То есть она оказалась им неплохо. Ну, наверное, это он имел в виду. Так. Мы можем, знаете, что сделать? Мы же можем меточку вот так вот поставить. И... Оп. Теперь у нас будет отмечаться, где этот торговец находится. Насколько я помню. Ну да. Только мне какой-нибудь костерчик найти где-нибудь бы. А, это то место, откуда мы пришли. Все, я понял. Все очевидно. Так, еще есть ящик. И здесь у нас не только опыт, но и всякая интересная вкуснядинка. Так, неужели нам тут ничего интересного не спрятали? Так. так, я понял Всплываем Короче, мы забиты Все, мы вся Давай, Лара Что-то не хочешь, что ли? Забирайся О. На том острове раньше был храм Сейчас от него осталось лишь пара разрушенных стен И одна каменная колонна Скорее статуя, а не колонна тончайшей работы. Несколько лет назад ее приезжал изучать один профессор. Он рассказал, что узнал? Сказал, в ней нет никакого смысла. Ох, как он разозлился, ругался, что мы его обманули. Мгм. <ан -д sector> угу. Монолитик у нас добавился на карту. Секреты найдены. Так, это, это круто. Так, давайте пока ничего не будем такого собирать, сбегаем до магазина торговцу я имею ввиду и потом уже будем все здесь и вся собирать так где же ты магазин este... давай лара беги Торговец, здравствуй. Привет. Дай угадаю, Амар послал тебя запугать меня. Скажу тебе тоже, что сказал ему. Я ни черта не дам этому О чем этому блю... ты говоришь? О чем я? Э, прости, я увидел нож и пушку и подумал, э, неважно. Ищешь что-то конкретное или просто смотришь? Что у тебя есть? Что у меня есть? Это Кувак Яку. Место крупнейших археологических раскопок в Южной Америке. Ну, могло бы быть. Должно быть. Если бы не мародеры. Вот именно. Амара и его парни ищут деньги, а не прошлое. У меня есть кое-какие произведения искусства. Состояние не лучшее, но восстановить можно. Давай я покажу. Ну, показывай, что у тебя есть. Так, у тебя есть пушечки... У тебя есть пистолетные прицельчики, галушачки, подсумок даже есть. Носить больше с собой патронов подавляет звук, ну понятно. Прицел повышает увеличение. Здесь у нас на урон все. Подсумок для винтовки есть даже. Больше патронов. Реликт портупея 9 шагов. Портупея, сплетенный из хлопка и шерсти лама, однажды принадлежавшая человеку по имени Девять шагов, дает возможность изготавливать больше боеприпасов. Реликт-сапоги Шкурья Урку. Сапоги для разведчика или охране охотника. Тихие атаки на врагов дают больше опыта. М -м -м, бесшумные стрелы. Обычный стрел, которым можно бесшумно убивать врагов. Но они у нас есть, поэтому... Есть патрончики для пистолета, для пулемета, лекарства есть, растения озарения, растения концентрат. Также есть запчасти и черный порох. Примитивное горячее вещество, которое можно найти в поселениях людей. Используется для создания взрывной амунации и улучшения оружия. Неплохо. Так, ну а продать что мы тебе можем? Мы можем продать тебе золотые слитки. Можем продать нефейты. Так, ткань, древесина, перья. Тут, собственно, у нас все, что есть, показано. Шкурки, трава, перо Ух ты, отличается, да. Шкурки, ягуара и черный порох. Что ж, спасибо Моя тебе. Давайте примерно приценим. Что-нибудь приглянулось? Так, давайте, к примеру, у нас пистолет 4200. И, к примеру, сумка у нас. Под сумочка для пистолета 1600 4 200 1600 и с тобой тоже правда я тебе ничего не продал и ты мне тоже но как бы по ходу не важно да я бы хотел здесь найти место так мы можем найти смотрите кудымс Так. есть ход туда и есть ход вот сюда какой-то ага. они работали всю ночь и что разве им не за это платят? отвали это... Черт. а Нет. теперь иди нахрен и дай посмотреть мать что это Ха. задание спасибо за задание но нам надо как-то вот Как-то вот сюда вот убежать. Да блин, серьезно. Я хочу найти место, где бы у нас а, был кунёчек пастерчик Но зараза его нету. о, -о, -о склеп. Так. Клепыш. Ну что, зайдем что ли туда? Раз мы его нашли, значит нужно зайти. Или не стоит пока. Как вы считаете? Я думаю, давайте зайдем. С торговцем мы в следующий раз уже разберемся. Хотя, блин, мы же сейчас, к сожалению, ничего такого собрать не сможем вот что я могу сказать поэтому блин, если честно надо куда-то в другое место сгонять все у тебя получится давай петарду они собрались лягушек тут подубить Да, веселые ребята. Блин, где костерчик, а? Так, ты тут что собралась находить, а? И тут тоже что-то есть, что самое интересное. Так, я понял. Спасибо за опыт. Так, что мы тут нашли? Супай и чуанский язык. Это посвящение Супаю, богу смерти и правителя укупаче мира мертвых в мифологии инков. Оно призывает его прийти именно сюда, со своими легионами демонов чтобы местные люди оказали ему почести, прославив его величие в стихах или предложив ему приношение в виде еды и напитков. Люди надеются, что тогда он будет забирать только тех, кого должен, и не причинит вреда остальным. Ох уж эти люди. Так, я не то нажал, за что, конечно же, поплатился. Так, а тут точно ничего нету точно точно так ну я понял тут не запрыгнуть к примеру чувствуется мне чувствуется мне да что что ладно я все понял так как вариант, мы можем еще вот сюда сбегать. Давайте так попробуем сделать. Беги, Ларка, беги. Так, вроде в том направлении мы движемся. И это шикарно. О, знакомая музыка пошла. так найден короче что-то найдено а вот он лагеречек Отлично. так давайте тут присядем значит 4 200 и 1600 а теперь давайте посмотрим сколько теперь это будет стоить Продолжить. Так, у нас один очко остался. Я пока его не буду тратить. Так, и знаете, что мы можем сделать? Мы можем типа улучшить. Ух ты ж, ах ты ж. Так. Пушечки, да, мы можем тут поулучшать. Так, и что это у нас тут дает? Высокоточный ствол. То есть сейчас он не высокоточный, а будет высокоточный. Изготовленный с особой точностью, обеспечивает стабильную траекторию выстрелов и позволяет увеличить наносимый урон. Дальше у нас тут есть еще подбой приклада. Подбой тыльной части приклада повышает комфортность стрельбы и ослабляет влияние отдачи. Доработанная шептао. Доработка шептала спускового механизма позволяет увеличить скорострельность оружия. Кожух ствола. Металлический кожу защищает руки бойца от ожогов. Обнагретый ствол позволяет быстрее перезаряжать оружие. И уличный магазин. Магазин личной емкости позволяет совершать больше выстрелов без перезарядки оружия. Блин, столько всего тут требуется. Ой-ой-ой-ой. Не так, я думал, что будет это все стоить. Так, ну тут, как всегда, уровень улучшения оружия 4 надо. Так, по пистолетам, она, значит, есть варианты это конечно круто так, точность боезапас меньше но за счет того, что у него есть, как я понимаю потрясающий глушитель Ух ё. точность урон скорострельность можно поднять скорость перезарядки и боезапас круто если честно, круто так, пистолеты есть винтовки я даже не знаю если честно то есть у нас вот есть вот полная тень 380 да и она как мы видим по полной программе лучше чем стандартная винтовка так но ну, здесь пистолеты я даже Я думаю, без жалобы поставим. Есть еще вот этот вариант. кейч Но, смотрите, прямо вообще топчик. Но он зараза будет шумный. Блин, а я хочу по стелсу. Окей, ладно. Жертвуем всем и вся. И я думаю, все-таки нужно этот пистолетик поднять на уровень повыше. Итак, у нас есть полированный стол. Полировка ствола повышает кучность стрельбы и позволяет увеличить наносимый урон. Давайте произведем это дело. Так... Тут же нам говорят, что можно сразу нарезной ствол запилить. Ну давайте пилить. Нарезной ствол повышает плавность и точность выстрелов, увеличивая наносимый урон. Так, следующее, что можно тут улучшить, это удобную рукоять. То есть сейчас она неудобная, тут хорианакс и удобная. Рукоять обмотанная шкурой, удобнее держать и отдача становится меньше. Блин, шкуры леопардов причем. Дорогое удовольствие. Мягкий спуск, увеличение чувствительности спуска позволяет повысить темп стрельбы из оружия. Ну что ж, пилим. И улучшенный экстрактор тоже нам Позволит улучшить скорострельность. Расширенный и смазанный экстрактор уменьшает шанс заклинивания и повышает скорострельность оружия. Да будет так. Так, еще у нас есть полированный магазин. Полировка магазина позволяет вылечить быстрее и плавнее перезаряжать оружие. Так и есть у нас увеличенный магазин, магазин увеличенной емкости позволяет совершить больше больше выстрелов без перезарядки оружия, что тоже очень и очень хорошо. И нам предлагают тут сделать увеличенный магазин, магазин увеличенной емкости позволяет совершить больше выстрелов. Ну логично все, все понятно. Так вот так я и не понимаю, как нам можно улучшить эту штуку но ладно не сегодня не сейчас сделаем это попозже по винтовкам я думаю тут тоже все предельно просто и понятно давайте теперь сходим до магазина навыки я пока не трогаю как и говорил так пистолет надо посмотреть Эхэм. да Больно мы все видим. Так, ладно, Магас у нас отмечен на карте. О, то есть рванет, да? Нифига себе. Опасно. Опасно, опасно. Так, где мы вообще? А, если мы здесь пойдем, там все плохо будет, Да. Была птичка и нет птички. Так, забираем перышки. Просто я теперь пернатый баб. А, и мы куда-то придем не туда вообще. Блин, как тут выйти-то? Якобы такой непроходимый, тоненький проходик тут есть. Так, неужели он вот здесь вот? Да нифига подобного. Так, я не могу понять, куда нам нужно упереться, чтобы выйти. Так, сейчас нам какой-то дичь показывают. Так, хорошо сейчас так окей я побежал сюда и вроде как в нужном направлении я бегу окей это хорошо так здесь по моему в -за тачки мы пробегали поэтому бежим сюда и здесь мы подбегаем уже к торговцу. Все прекрасно. Так, давай. Посмотри на товар. Ммм. 4200 стало 3780, а подсумок у нас был 1600, стал 1440 ну да стало подешевле а что касаемо продажи то я не вижу явных изменений походу все плохо но золотые слитки нам в любом случае нужно продать продать нам нужно все нажимаем максимум и продаем yes. так есть у нас еще нефриты Но вот вдруг они не только для этого нужны, а? Да? Ну ладно, давайте Отличный продадим. Выбор. Ткань, древесина, все можно напродавать. Давайте по древесине где-то вот столько Держи. продадим. По перышкам. Отличный выбор. Вот столько по травкам. Я думаю, тут можно пособирать будет. Держи. Может быть, я, конечно, Отличный не прав, выбор. но я думаю, найду. Грибов у нас не так много. Шкуры. Шкуры нам явно не стоит продавать. Жир, оружие и все остальное это у нас расходник, поэтому мы продавать. Не будем. Но тут более я не вижу, что что-то появилось. Поэтому... Поэтому даже не знаю. Пистолетный прицел мы можем купить и глушитель. Так, ну... Даже не знаю. Давайте возьмем э, вот эту штуку. Подсумок. Выгодная сделка. Подсумок для винтовки. Держи. Пистолетный прицел. Отличный выбор. И пистолетный глушитель. Держи. И тебе всего доброго. Счастливого. Итак, мы закупились много чем. Давайте теперь сбегаем к нашему знатному местечку. И посмотрим. Посмотрим, что нам там предложат. Так. Пока будем бежать, будем все и вся собирать. Что мы тут, понимаешь, ли напродавали всего. Теперь у нас нехваточки. Так, давайте глянем, что мы можем сделать. Итак, мы купили всякие приколюхи, но М -м да печаль беда здесь мы к сожалению сделать ничего не можем так а тут тут ничего понятно возможно там для пистолета который мы еще не купили как вариант ну что ж давайте Станем на фоне чего-то прекрасного только сначала вот эту штуку посмотрим так и не артефактов странно. тут показаны стада овец лам и коз но один крестьянин обычно не пасет три разных стада вот лама стоящая в одиночестве на холме Наверное, это Уркучилой, ингский бог-покровитель животных. Уркучилая часто изображали в виде ламы. Это дар всех местных пастухов тому, кто защищает их стада. Они благодарят Уркучилая за то, что он помогает им выжить. Что ж, есть и добрые боги, как мы видим, которые никого не убивают. Так, ладно, я все понял. Ну что ж, вот на фоне вот этого красивого... Дерево с корнями мы закончим сегодняшнее повествование. С вами был офицерк. Если вы не подписались на канал и вам интересно продолжение, вообще нравится, что мы делаем с вами, то подписывайтесь, пишите комментарии, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видосики. С вами был офицерк. Всем спасибо за внимание и всем пока.